Всем привет, на связи Офессерк и Дел, собственно говоря, да. И у нас МК-11. Сегодня мы поменяемся Персиками. Я буду Джакс с Бриксом. Гирис. А я буду. Геросом. И, Жесть как какая. обычно, у нас первая способность Героя Войны у меня. Но у меня живая история. Хм. Ты чё сейчас стучишь по бицепсу? Они же у тебя так, так, ну и карта, которая у нас тут будет, получается Аллея Черного Рынка. Окей. Okay. Да. Именно так. Сейчас, сейчас мы посмотрим, как и за клутого быстрого теловечка <свят> <свят> против медленного. Окей, <свят> окей. <Okay, okay>. Mm. <свят> Зато у меня есть песок. No nah, one, <свят> ты готов <finals>. получать? <свят> <свят> <свят> Чё? Оба да ёлки. о о о, о, -о, -о. о, -о, -о. я о, тебя. Красиво. Опа. О, что-то новое. Всё, камушки. О -о -о. камушки, камушки, да камушки. камушки. О -о -о. Пипец. О, О, жесть какая. О -о, добил О -о -о -о. сразу, да? Да. А -а -а. Тут Раунд надо 2. успевать добивать. О -о -о -о. <с <с Так, воу. Ай-яй-яй. Да куда ж ты? Ух -ух. Ого! Так. Это что за стуки? Че, разогрел свои? Че это за стуки, блин? О, ты ж. Ах, ты нагнулся, а? Ч ⁇ Вот так. И Сочи. Так. Ну полетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты забыл, что у меня есть списки времени. Ой-бум, <связь> ой, бум, ой бум. бум. Да ничего, я сейчас встану. Ого. <связь> Ох, ничего себе. О. хм хе хе о, жесть! Нет. А теперь пошло. Ху. Ой-ой-ой. Жесть! Красивая черепушка. Это пипец какой-то. Это смотри, ну получается, что? кусочек кожи из головы полетел в бог, да? Да-да-да, с лица. Прям с лица. Так, ну что, погнали тогда. Убираем вторую способность. Да? Да. Ты там сабзиру то не бери, да? У нас все таки древняя душа против тебя. Военная выпадка. Попробуем эксперт по захватам сделать. Ой. Горящий ну, молот у нас и четверной захват. Что-то Какие-то сложные комбинации здесь. Давай сделаем интересней. Ну, так вот. Прям по рандомчику. Кстати, ]인이? смотри. Оп, оп, оп. Бум. Я, я знаю, что там дальше будет. Не будем спойлерить, конечно же. <свист> да. Кстати, Мы что-то особо захвата даже не прожимали в первом бою Да я их вообще никак не прожимаю Зря Они красивые и достаточно эффективные <свист> <Да>. Че? <свист> <свист> Ты будешь сегодня биться? Нет? Ооо ага. О, я так чувствую, я зря сказал про бицепсы. Ай, о, да ладно, вот так. захват что ли был? Ай, ай, Теперь мы захват. О, пошло мочилово. Успел? О, жесть какая! Успел, но не убил. Блин, я же подпрыгнул. Ой, до свидания, звоночник. Просто до свидания. Жесть. Так. Вот это была жесть. Да, ты еще избил этот трень. <свят> <На>. <свят> не хочу. Не хочу. Ах ты вот так, да? Пробуем. Ай, все. Все средства хороши. О, ну понятно. во во, во полетел, полетел. Так. Во-во-во-во-во, разошел. Во, во, во, во, во. Ого! Что-то новенькое. ты там не расходись Опс. пипец уже пар пошел с рук че ты прям разошелся смотри меня в стекло не преврати. ой-ой-ой ой-ой-ой да ладно О, ты зараза! Ай-яй-яй-яй-яй! Бум! Ах ты! Вот так, да, да, да, вот так, да. Ай, ты, р! Ч, офигел! Как это хах? Ах ты ж. ой ой ой ой Да что такое? ты, ты, ты не пройдешь! Ты. Ты не про. не пройдешь! Да все не успокоится. О, жесть! Это что сейчас такое было? Это была такая силовая атака, да? Это была тактика повалить врага. Вообще галактика просто. Ну чё, погнали по полюбившимся. Тебе вообще хоть что-то понравилось у Джакса? Ну, по-моему, он какой-то такой быстрый. Вот это круто, конечно. Быстрый, да. Ну вот меня спасают только дистанционные атаки против тебя. Да. Но в любом случае, что-то тут Use. нужно юзать. Я, пожалуй... Я даже не знаю, что взять. Возьму, пожалуй, первую. Хотя я в любом случае в основном атаки юзаю основные так что мне без разницы в какой сборке идти угу. так выбираем рандом и <свист> турнир <свист> опять <свист> опять турнир ну, у нас опять турнир <свист> ну, правильно у нас турнир потому кто больше набьет хлеба и не так здравствуй перчаточка Здравствуй, тварь. У тебя электричество даже есть. Да, за все заплачен. О, чё, просто выбросил? Вот он дает. О. о захвата о ты видел че ты слышал я ты же ударил вот нет ты видел, там вылетело сбоку Пипец, я про другое вообще игральных аппаратов вылетел вот это Прикольно, мне понравилось. Да. Это же жестко. Ох, О. И что это дает? Ох, ого. О, да ладно. Ай-яй-яй, ну-ка иди сюда. Захватик, да? так о Так, это был прям фатальный. Пипец, блин. Ну что? Сейчас будет что-то жесткое, да? Получено достижение. Получай. О, <свёздить> <свёздить> ух йо! Все какие-то два проводочка. <свёздить> ну, да, да, да, какие-то два проводочка. <свёздить> <свёздить> <свёздить> ну что ж, если вам понравилось такое миссище, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите огромнейшие комментарии, просто фудите на всю катушку. И да, делитесь данным видосиком со всеми, кому считаете нужным. Да. С вами были эфисерки и собственно говоря, да. Большущего вам удачи и побольше фатальных ударов. Пока. Всем пока.